Ясно. Ну, я говорю, что вопросы будут ну, в разных будет. порядках. Вот. Вопрос такой очень интересный. Сегодня очень-очень-очень актуальный среди наших женщин, например. И я его сразу задам как вот именно в таком ключе, что почему женщинам не надо носить штаны? как бы я уже как бы немножко как бы отвечаю но все-таки вот потому что сегодня настолько уже это перепутали настолько это как бы уже в ранг вели какие-то оправдания придумали я могу сказать по-баптистски и староблечески потому что в Библии написано в Человеком Завете мерзость пред Господом мужчина в женской, женщина мужской а в Новозаветной эпоху даже правилами церковными все сказали, что это мерзость вот поэтому но это не поэтому, а если есть причина в чем? Что Бог сотворил мужчину мужчины, а женщина женщине. И мы вот, я вошел в этот мир. Я это сказал, захотел. Да мне не хотеть не мозгов, но у меня не было совсем. Я убирал время жизни на земле. Нет. Родители убирал? Убирал? Нет. Цвет кожи убирал? Нет. Это все Божие, да. Тогда вопрос возникает. Он меня вел в этот мир раз, в это время два, в этом народе три. Таким, как есть своими плюсами, плюсами, талантами, или минусами, каким-то, ну, неспособностями. Работаем. Ну, набор, скажем, вот, вот да, да, тоник, добрый да, да, да. инструмент. инструментов. Вот. Значит, для чего вот он вел? Угу. Разве каждый плюс своей жены заканчивает зачатием? Нет. А я думал, зачат. Меня мать вынесла. Я родился. значит, Божьей волей была, что я был в мире и в этом время, и вот в этом народе. Да. Зачем? Зачем? Это, мне кажется, кардинальнейший наиважнейший вопрос, нужно ответить каждому особу христианину. Я вот имею для определенной цели. Какой? Мне нужна цель выполнить тогда. Раз меня Бог ввел для какой цели, я цель должен выполнить. Тогда я должен знать, что выполнять. А какую цель? А не так все просто дальше. А дальше так все просто. Вот он какие-то вещи читал, что ему не просто а вот для какой цели? Прямо не сказано, например, нам да, не открыто. Как узнать? Она надо потихонечку поступать, как мы говорим. Учиться в школе не с логарифмом, действие с неизвестным начинается, а со своими крючочками, палочками. Mm -hmm. Так здесь начать сначала. Э, э, те таланты, которые четко видны. Их проявить, ими жить. Какой талант, например, талант пола. Вот я родился с мужчиной, не с женщиной. Значит, как мужчина должен себя осуществить. И дядя мне нужно средства какие-то, одежда, например. Она же настраивает меня, настраивает на то, что ты мужчина, да? да мужчина. Вот не случайно одежда есть спецодежда, но врачи говорят белхалат, халат, а, военные погоны и так далее и тому подобное. Почему? А это важно для кого? Для этого человека он сразу ответственность принимает. И для окружающих, кто меня убит, он какой доктор совершает, чему служит они уже с одной и помогают ведь случилось ЧП вот, вот мы с тобой, что у нас не по локтя, а с схватились идет муниционер, о, даже не на работе, но в форме uh -huh. как бы это, нас это можно судить. Uh -huh. uh -huh. вот. а повар идет, можно и не стоит в белом пакет <coughs> так вот, поэтому одежда это формирует как ведь корабль назовешь, так он плывет uh -huh. Да, а как оденешься тоже. Вот я прошу прощения, я вам переживаю, когда православные женщины одеваются, молодые девушки, женщины, одеваются, как эти бомжаты. По храму ходят серые юбки бесцветные, в клетку. Какой-то какая-то монарка, как полуфуфайка. Сейчас мода, сумки на спину рюкзак а чего горбатками становится. Платок одет, не поймешь как. Я так хорошо, спасителя приехал в Москву. А из метро ходил, куда правильно, чтобы долгое время поднимусь, куда-то. Смотри, идет вот такая. Эта церковь идет. За ней пошел правда, Она а, а нога была самая страшная. Там ботинки на у футбольных бутцовцев. Удобно. Удобно. Но как она уродлива в смотрелась. Молодая девушка похожа на бомжатницу с помойки. Она здесь в церкви. Так жалко было мне. А потом такие печати, типа, и такие болты, говорит. Батюшка образование, высшее, стремились к Богу молиться, а личная жизнь, что говорит, ягодка моя, ты зеркал зеркало по своему всем походу, ты с кого себя сейчас Ну, мужчина-то и глазами тоже, ну, пожалейте то того будущего избранника, ну, мы-то ну, это, это страшнее, я-то у войны. Ну, ты женщина, тебе неплохо как подумать о том, чтобы красивой быть. Не для всех, для того, кто будет ты мужем, ему что он делает. а потом для него красиво быть. Так вот, поэтому одежда формирует, одежда – это направление. И в данном случае женщина женская, мужчина муж дождалась. Ж <клышко> у меня женские брюки, я их в женском отделе покупал. И а, это первое. Второе. А какая форма женской одежды, а какая мужская форма? А здесь мы можем быть следующее. Например, я помню э, слова из истории Геродота, который про скифов пишет, что это сверхбарвары. И почему? бы? Потому что они пьют неразбаренное вино, две и воды наливают вино. И потому что носят штаны. Мужчины носят штаны. Это сверхбарварство и дикость в глазах. Элина была Поэтому греки считали брюки, даже не мужской а одежды, а одежды полузвериного варварства, например. А им с Кифом, живущим на селе и верхом, бетодать не было стремян. С тремя появились враги Симунов начинали Вот у сидели без стремян на лошади. Я знаю, что ногами держаться. Разотрется кровь без штанов-то как бегает, ведь бегают, видите там да, да, да. <coughs> это очень серьезно то есть у них там женщины в штанах ходили все да. и женщины в штанах это была одета, но она отличалась женские штаны и мужские разные были так, как можно сказать, например ну возьму mm -hmm. народ израиля там была мужская, женская одежда, разница была но она была платьем, халатом, подолом в подоле ходили мужчины и женщины в подоле Христос Спаситель он в высшей степени осуществлял ему что-то он был в Подолье, он в тонах не ходил. Он не опускал довольно стильских варваров из платье ходил. Да. Поэтому э, должна быть, должно быть, в, в одежде. А вот, ну опять же, опять не о букве, а о духе нужно говорить. Угу. Она должна угу. быть. Женская одежда, прям, мне кажется, отечественный, она более яркая, угу. более украшена, чем мужская. Тона более светлый яркий да, Более, как бы, подчеркиваю, вызывающий, как бы, чтобы вот все было обтягивающее. Нет, да? нет, нет, я это не говорю. Я говорю сейчас о цвете, о цвете да? Цвете. А вот, говорю, раз, а, например. я думаю, если мы сейчас увидим царя Давида или Соломона при жизни, мы поразились многие сейчас узнать, что сколько у него сережек было в ушах, сколько браслетов было в руках и на ногах, сколько было у, них, у него бус на шее, в всяких украшениях на тюрбанах mm -hmm. и так далее. Всякие кисточки по одежде кругом были. Вот. Ну, тогда так понималось мужское. Но так эти украшения были, отличались мужские от женских. Mm -hmm. вот, а, а, Украшений было много мужчины мужчин на Востоке. Да в Индии сейчас он много. Но а, традиции их национальные. А, а, но все-таки есть мужская и женская. Поэтому дело не в форме. А что в данном народе считается мужским и женским? А, например, вот. Да, есть, женские есть и женские люди, есть мужские подолы. Ну, а как они должны выглядеть А Так, чтобы, чтобы ты, смотря на нее, ее полностью, как говорится, видел а голой? А нет, б... как... нет, нет, вот как раз наоборот, <coughs> вот этого не должно быть. Голом не должно быть ни мужчин, ни женщин, особенно в возрасте. Особенно в возрасте. Старики, старичи трупообразующиеся, даже никого не пугать своим внешним видом. Людей много скорби без нас, мы сейчас пугать будем. Нам нужно закрывать, а не открывать. Не обтягивать, а свободу, Чтобы ведь нас не, не, не кричали в И мы такие будем. Старики должны вообще быть закрыты, как пол в Ну старики, а а а, понятно, молодые. Молодые. А, Все-таки кто хвалится... Скажи, вот если... Одно дело, вот она одевается для мужа, чтобы быть красивым в его глазах. Он для жены, чтобы быть красивым в ее глазах. Где? где на улице, когда она пошла на работу, я оделась для тебя и ушла на работу на целый день где-то в народе, там ходит по кабинетам. Или, а, или все-таки она в доме, в спальне, или вот по дому, пожалуйста. В доме, мужа, доме. Вот. доме. Но если и э, уходит где-то кому-то, да, там мужа нет. Там они не должны быть. Конечно, да уж, там муж нет. Ну, а если с мужем идет по улице, по городу, да. а и тысячу мужиков ее да. раздевают с да. этим взглядом. Да, и женщины, мне кажется, должны не провоцировать на блуд мужчин. И мужья не должны толкать женщину, она он так, чтобы вызывать блудные похоти других. Нет, нет. И это обязательно. Да. И одежда не должна быть под до греха. Так это вот, в первую очередь это должен муж понимать, а то говорит, я для мужа или мне муж разрешил. А вот так вопрос тогда к мужу, а как ты-то ты мог как разрешить -то? Да, да, что мне назвал Бог все других это обязательно. Поэтому показывать обтяжки и прочее. Я помню, когда в учился, был такой факт, когда на, на она зашла женщина в храм и закрыл хор молодых ребят, советских людей, молодых не было, а в семинаре были в Москве, в Сергеем посадили. И она с сумками овось у меня не упали, она в слезы бухнула, колени и носом пол слезали, каян видно но при этом была модно короткие подолы, а женщина среднего возраста, не так как теле было, и у нее подол поднялся очень задрался высоко, и она я за это сфотографировала открывшимися красотами в кавычках, смотрелся это я уже подать сказать, я говорю, прошу вас прощения. Но когда вы сейчас так чувственно упали в поклоне, видно ваши чувства, я вам рад за вас. Но только подумайте о нас тоже. У вас подол задрался, он все равно говорит, ах, и стал а, вот так стягиваться, а он не стягивается, он Но больше он так не падал. Поэтому, да, поэтому все-таки это, нет, это так. Поэтому одежда должна провоцировать разврат. И не только разврат. А вот, скажем, она радный провоцирует, но я обещал всем, всем золотом, бриллиантами, чтобы вызвать, чтобы числа все удовлетворить и всех убить богатство, вот я как вот у меня чуть. Это тоже грех. Это форма тщеславия, тогда будет уже. Форма тщеславия. Ну а если я, например, себе сшил что-то, что-то, что сейчас <сосим> в нашем понимании считается О, ничего себе дорого, не просто майководел, а что-то там, а скажут. Ну или вот там оделся тоже. Вот знаешь, вот это я считаю краницу. Вот мужчина, я видел, в мужской одежде очень скромный. Но от богатой фирмы, да. богатая цена, он эти хочет показать своим статус, кто я есть. Это та же гордость. Угу. Та же гордость. Я, кстати, видел людей очень стоит которые одеваются прилично, аккуратно все, но очень просто. Угу. Ты знаешь, есть сказать, такие, такие, такие больше уважают. Да. У меня возрос чувство уважения, и все больше поднималось. Вот тут. Поэтому тут вот таким образом. Одежда, все, что мы делаем, дожить во славу Божию, во спасение своей души. Угу. И одеваться тоже. Вот, да, вот это ключевое, что во славу Божию, во спасение души. А если ты, его спасение, и ты так, тоже не, будешь, то будешь. не соблазнуй. Да да, да, да, да, да. Давайте тогда э, тоже небольшое, тогда вот про одежду раз уже говорим, э, что сказано насчет платка. Надо ли платок, кто-то говорит, ну значит, не кто-то говорит о а, толкование фефилакта на платок, на слова Апостола Павла, да, по-моему, он говорит, что надо э, его носить везде, вот кто-то говорит, что только во время молитвы, кто-то говорит, что только в храме вообще, и все-таки. Да, причем это говорится в послании апостола Павла Коринфиум. Uh -huh. И я ответил такой -то ковань тоже, что это именно послание Коринфум не случайно. Почему? А кто такой Каримфум? Это очень богатый город, практически в центре сейчас на перешеке. там был канал, Каринский канал, где очень удобно, совершая планы в то время делать остановку во время вот э, время года когда была пастоплавать и там всегда было большое количество кораблей а значит купцов моряков мужчин в дальнем плане много времени без своих жене mm -hmm. mm -hmm. и поэтому в коринце была очень распространена такая работа как проституция mm -hmm. и внешним признаком в коринке было была у женщин вот, как Женщина, работает в этой должности или она нет? А что, может я ей скажу, да, я заплачу, пойдем, а муж подойдет и будет со мной разбираться. Ты что, мой считаешь? У них был внешний признак – распущенный длинный воздух головного морока. Это был, это был а, знак, что она работает жрецелюбью, что называется, угу. проститутка. И она готова получить деньги оказать судьбу. И когда апостол начал там создать общину, и главное понимание христианства – это любовь и свобода любви, то свобода никакие внешние формы не вяжет. Свобода, она свобода есть. Вот. И некоторые женщины вот могли вот так же. Вот. Тогда, в своем Но для простых людей, вне их, для коринфян, это что было значит? Это что он там за общину плюс? Ага, проститутки-мужики. Все понятно? Да? все понятно, было бы соблазн служение. И вот в избежание -то он сказал, что вот одевайте головной борьбой, тоже закройте Вообще-то во всем мире женщины, это не только, видите, вот у христиан, а возьмем мусульман, а другие народы, очень многих распространено, но очень многих, у женщин покров на голове, как символ, как знак смирения, целомудрия, чистоты, а она к этому ведет, на самом деле, если правда сказать. Вот вопрос я задам, а ты знаешь, а я хочу задать вопрос, почему даже в безбожное время в Советском Союзе, в женских исправительных колониях, обязательно была косынка на голове? Ну, обязательно. Я думаю, ты и сейчас так. Дальше. Наверное, как раз это, это символ власти и подчинения, что вот, ну, нельзя было. То есть это на каком-то таком же уровне да. умне, э, смиряет. Да. Так вот женщин и нужно смирить. Это смирение, вот и так вот только говорим, вот очень объяснимый, как бы логически. Mm -hmm. А знак для ангелов, да, а, да, это, да. Я, это возможно и так, что молиться, молитва наипаче вот, mm -hmm. чтобы так было у нас mm -hmm. вот, с нами, потому что мы просто мы понимаем, что, как мы молимся. Вот, вот мы собрались литургию, вот кто мы собрались? Ну вот, ну вот, мы христиане, нет, нет, нет. У нас даже с веками сложился, у нас передняя стена в храме, иконостас, у нас на стенах иконы висят. И украшения интерьера? Нет. Чтобы Богство целовать? Нет. А что это такое? Престол в храме. Вокруг мы, воинствующая церковь земная, мы, земных хотели. А на иконах, незримо здесь присутствующие, иконы свидетельствуют. Фоточка в небо через которого свой те, кто здесь присутствует. Здесь и в присутствии ангелов и святых Божьих. Поэтому, когда мы собираемся на общие литургии, молитвенные собрание наше, когда мы э, в храме, с нами соприсутствуют ангелы, святые, богомати, Христос. Поэтому у нас и внешний вид будет соответствующим должен быть. Соответствующим женщин, выражающая ее женское сопризвание. И главное, и женская. Целомудри, кротость, нежность, паспорт, смирение. А мужчина нет, снимает главную бог. Почему? Он Бог лицом видеть. И на нем он как бы особое право на особый долг. Mm -hmm. Он глава семьи, он отвечает за всю семью. Он отвечает за церковь, сейчас мужчины. Он отвечает и за землю родину тоже. Он за все отвечает. Он за все в ответе. Весь спрос, короче, с него. Я вот так, Илья А Значит, Плато, понятно, смирение. Есть такое, что где-то у Златоуса, например, у нас там говорят некоторые, значит, что Златоус говорит, вышла замуж, превратись в камень. То есть я искал на самом деле по интернету, то есть я при, при прямой речи такой нету. Я то есть не нигде таких слов нет. я не встречал, не знаю. Тоже как бы -то непонятно, про что речь, чтобы, чтобы там ну, не получать мужа там, или как, будьте безмолвы, там, в безмолвии, учитесь к может быть, по этому поводу, как апостол пишет. Может, Жор, Жор. не знаю. Хотя, например, даже сказать, как факт, что mm -hmm. многие жены даже зверодрамных мужей mm -hmm. обратили, преобразили. Mm -hmm. Поэтому э, мы, мы все вот говорим главное слово, букву, слово, букву. Да нет, любой, главное. И женская любовь, и с мужьями, и дитями, с детьми, и с родителями, стариками, и с соседями, с молодыми – это чудеса. А женщина любовь может вырасти в нежности. Мужская любовь должна, первое, при заботе о женской нежности Это как две руки, две ноги. Я иду к чему, потому что у меня когда правая нога поднимается, левая не поднимается. А потом, наоборот, Одновременно не, не одну работу меняется меняются работы. И поэтому есть возможность двигаться. Так в этом мире полнота любви, и мужская, и женская должна быть. Она и в этой особенности. Но месть это полнота есть. Нужна мужская, и нужна женская любовь. В этом мире. Вот. Женская это нежность, мужская это забота и ответственность, а uh -huh. там нежность и ласку. Uh -huh. И поэтому, поэтому, и про одежду в целом, как опять у нас говорили, поэтому и одежда должна выражать. Мужчины настраивают на ответственность его, угу, угу. на заботу, угу. а женщины на ласковость на нежность. Угу. Понятно.